Ну а сейчас, дорогие друзья, настало время нашей встречи с Алексеем Орловым в его программе «Моя Америка». Алексей, добрый день, здравствуйте. Добрый день, Толя. Добрый день, дорогие дамы, уважаемые господа. Я надеюсь, что никого из радиослужителей не коснулась китайская зараза. Я желаю вам всем быть здоровыми всегда, дамы и господа. И я напомню, что нынешний год... Необычно с точки зрения юбилеев. В этом году, в 2020-м, исполняется сто лет со дня принятия 19-й поправки Конституции. Эта Конституция гарантировала женщинам равные права с мужчинами. Четыре года назад, когда женские организации готовились к победе Хиллари Клинтон на президентских выборах, они, заду... Они помнили о 2020 году. Они считали, что будет замечательно, когда первая в истории женщина-президент будет праздновать столетие предоставления женщинам равных прав с мужчинами. Но надежды женских организаций не сбылись. Первая в истории женщина-президент когда-нибудь будет, но в этом году... Столетие будет отмечаться с мужчиной в Белом доме. Столетие 18 августа этого года. На старте нынешнего избирательного цикла прогрессисты пересмотрели план четырехлетней давности. На этот раз они готовились праздновать столетие 19 й поправки с женщиной кандидатом демократической партии в президенты. И почему бы не планировать? Такое празднование, дамы и господа, когда в борьбу за номинацию кандидатом вступили 6 женщин, в том числе 4 сенатора. Кто-то из них обязательно станет, в этом не сомневались. Многие женщины прогрессистки. Станет кандидатом демократической партии. Но и этому плану мы с вами знаем не суждено осуществиться. Соперником Трампа будет мужчина. И причина понятна, рядовые избиратели, подчеркну, рядовые избиратели демократы отвергли кандидатуры женщин. У нас не может не вызвать споров ответ на вопрос, почему это случилось? Есть несколько предположений, но прежде чем заняться предположениями и догадками, почему женщина не стала кандидатом в президенты, давайте обратимся к истории женщин на выборах. Сначала напомню, как гласит поправка, 19-я поправка. Право голоса граждан Соединенных Штатов не должно отрицаться или ограничиваться Соединенными Штатами или каким-либо другим штатам по признаку пола. Конгресс имеет право обеспечивать исполнение настоящей поправки принятием соответствующего законодательства. Эта поправка сначала была принята Палатой представителей май 1919 года. Вскоре, в июне, она была одобрена Сенатом, но требовалось еще и одобрение легислатуры. штата. мы с вами знаем, Конституция требует, чтобы три четверти штатов одобрили любую поправку. Сто лет назад в нашей стране было 48 штатов, Гавайи и Аляска еще не были штатами. Ну и требовалось, значит, одобрение 36 штатов. Началось одобрение. Первыми тремя штатами стали Висконсин, Иллинойс и Мичиган. Легислатуры этих штатов проголосовали за предоставление женщинам равных прав с мужчинами буквально через несколько дней после того, как эта поправка была одобрена Сенатом. 36-м штатом 36 стал штат Тенниси. Он голосовал за поправку 18 августа 1920 года. Вот этот день и считается днем рождения 19-й поправки. 18 августа. Официально она вошла в силу 26 августа, потому что требовалась подпись государственного секретаря. Им в то время был Бейнбридж Бридж Калбин. И спустя два с небольшим месяца после того, как была принята девятнадцатая поправка, женщины, которым исполнился двадцать один год, могли голосовать, участвовать в президентских выборах и выборах Конгресса. Двадцать один год. Сегодня мы знаем возрастной цент избирателей восемнадцать лет, но 18 лет этот ценз был установлен лишь в 1971 году, 26-й поправкой. Итак, дамы и господа, 100 лет назад все, я подчеркиваю, все, все американские женщины получали право голосовать и быть избранными. Но и до этого американки, но не все, голосовали и могли быть избранными. Пример. В 1916 году. За четыре года до ратификации 19-й поправки порог Палаты представителей переступила Джанет Ремкин. Это была первая в истории женщина, депутат американского парламента, за четыре года до 19-й поправки. Госпожа Ремкин была из штата Монтана. А в этом штате женщины получили право голоса задолго до ратификации 19-й поправки. Ко времени ратификации 2020 год равные права женщин и мужчин на выборах были у штатов Айдаха, Вайоминг, Аризона, Вашингтон, Калифорния, Канзас, Колорадо, Невада, Оклахома, Орегон, Южная Дакота и Юта. Местные леги, легислатуры, легислатуры этих штатов решали вопрос об избирательном праве женщин, не дожидаясь общенационального закона. Как это могло случиться? Очень просто. Это позволяет десятая поправка Конституции. Эта поправка, десятая поправка, разрешает каждому штату принимать свои собственные законы, если таковые не запрещены Конституцией. А Конституция не запрещала женщинам голосовать. Лишить их права голоса могли только штатные легислатуры. Интересный исторический факт, дамы и господа. Английские колонии в Северной Америке, все они жили по английским законам. А согласно английской доктрине общего права, муж и жена рассматривались как одна единица. Жена защищала интересы мужа, и жена могла голосовать, если муж по той или иной причине не мог и жена пользовалась правом голоса, если сохраняла, благодаря брачному соглашению, финансовую независимость от мужа. Это были английские законы, и эти законы действовали в колониальной Америке, во всех 13 колониях. Вот лишь некоторые примеры, очень интересные. В 1701 году, Женщины были присяжными на судебных процессах в городе Олбани. Олбани – это была столица английской колонии Нью-Йорк, сегодня это столица штата Нью-Йорк. В 1724 году в числе голосовавших в Вермонте были три женщины. В 1756 году богатая вдова по имени Лидия Тафт голосовала в Массачусетском городе Аксбридж имена женщин есть в списках для голосования в 1775 году в Коннектикуте и Массачусетсе. В 1776 году была принята, принята провозглашена независимость 13 английских колоний от британской короны. И каждый штат получил право принимать собственные законы, принимать свою конституцию. И штатные законы Предоставляли право голоса уже только, цитирую, мужчинам, цитирую, свободным белым мужчинам, цитирую, лицам мужского пола. В штате Нью-Йорк женщины лишились права голоса в 1777 году на следующий год после принятия Декларации независимости. В Массачусетсе женщины потеряли право голоса в 1780 году, в Нью-Гэмпшире в 1784 году. Только один штат, только один штат, один штат из 13 закрепил за женщинами права голоса, это был штат Нью-Джерси. Итак, дамы и господа, 22 августа нынешнего года, 22 августа, это столетняя годовщина 19-й поправки, в Филадельфии, в музее американской революции, прекрасный музей, откроется выставка под таким названием когда женщины потеряли право голоса, революционная история с 1776 года по 1807 год. Почему эти 30 лет? Потому что в эти 30 лет женщины Нью-Джерси имели равные права с мужчинами, и вот выставка Филадельфии, показывает это, демонстрирует это на прекрасных документах. Хотя выставка откроется 22 августа, нам уже много известно, что будет на этой выставке. Вот, например, историк Роузмари Загри, она сказала газете «Нью-Йорк Таймс», узнав, что из себя будет представлять эта выставка. Цитирую госпожу Загри, «Было чрезвычайно интересно, обнаружить подлинные имена женщин, которые голосовали. Легислатура Нью-Джерси одобрила Конституцию сразу же после того, как была провозглашена независимость. И Конституция штата Нью-Джерси предоставляла право голоса каждому, кто владел собственностью стоимостью не ниже 50 фунтов стерлингов. Долларов еще не было. 50 фунтов – достаточно большая сумма, но не чрезмерная. В 1800 году один нью-джерсийский законодатель писал в местной газете, я цитирую господина нью-джерсийского законодателя, 1880 год. Он пишет. «Наша Конституция предоставляет право голосовать горничным и вдовам, белым и черным». Да-да-да, дамы и господа, Конституция Нью-Джерси предоставляла право голоса не только женщинам, но и свободным черным. В архивах обнаружены 18 списков избирателей, которые голосовали в различных местах Нью-Джерси, 1777 года по 1807 в списках имена 187 женщин. Вот что сказала профессор истории Гарвардского университета Джейн Каменский по этому поводу. Это не были женщины, опередившие свое время. Это были обычные жительницы Нью-Джерси, Добавлю, дамы и господа, и обычные черные жители Нью-Джерси, если они были свободными. Революционная история завершилась в Нью-Джерси в 1807 году. В этом году, в тот год, легистратура штата приняла закон, согласно которому право голоса было только у белых мужчин. Никаких женщин, никаких свободных черных. Потребовалось 62 года чтобы в нашей стране, в Америке, появилось другое место, где женщины получили равные права с мужчинами. Это случилось в 1869 году в Вайоминге. В то время Вайоминг был еще территорией, не штатом, а территорией. Так вот, осенью 1869 года владелец ресторана, господин... Уильям Брайт, он был к тому же депутатом Верхней Палаты Легислатуры территории Вайоминг. Он предложил законопроект о равных правах женщин и мужчин. Равных во всем, не только в праве голоса. В частности, Биль гарантировал женщинам-учителям равную оплату с учителями-мужчинами. Биль гарантировал замужней женщине равные права с мужем во владении собственностью. Легислатура территории Вайоминг одобрила этот биль. Губернатор Джон Кэмпбелл подписал его, и уже в следующем году, в 1870-м, то есть за 50 лет до 19-й поправки, в 1870-м, в Вайоминге появилась первая женщина-судья. Нам мимо ее известно. Звали ее Истер, фамилия Моррис. В историческом обществе штата Вайоминг хранятся прекрасные, интереснейшие документы. Они объясняют, почему депутаты легислатуры, это, естественно, были только мужчины, почему они сочли необходимым предоставить женщинам равные права. На каждого мужчину Вайоминга приходилась лишь одна женщина. Закон о равноправии ставил целью привлечь незамужних женщин из других мест. Это позволяло надеяться на рост населения территории. Требовалось территории трехкратное увеличение числа жителей, чтобы получить статус штата. Интересная деталь, дамы и господа. Демократы, депутаты легислатуры территории военных, демократы, пытались торпедировать закон о равноправии. Но им не хватило одного голоса, чтобы опрокинуть вето губернатора республиканца Кэмпбелла. Сьюзен Энтони. Об этой женщине будут говорить много в этом году, потому что она была борцом за равноправие женщин. Вот как она реагировала на закон о равноправии в Вайоминге. Ее слова: Вайоминг первое место, которое может уверенно претендовать название «Земля свободы». И, к примеру, Вайоминга последовала в 1870 году территория Юта. В 80-е годы равные права с мужчинами получили женщины Монтаны и Вашингтона. Во всех, без исключения западных территориях и штатах, где законы о равноправии были приняты до 1920 года, во всех губернаторами были республиканцы и республиканцам принадлежало, как правило, большинство мандатах в легислатурах. В тех штатах южных и восточных, где правили демократы, женщины получили право голоса только после ратификации 19-й поправки. Об этом не надо забывать сегодня, когда демократы выдают себя за истинных защитников прав женщин. На протяжении десятилетий, Истинными защитниками равноправия женщин и мужчин были республиканцы. Ну а теперь, дамы и господа, давайте перенесемся из истории сегодня. Избиратели, демократы, отвергли в текущей избирательной кампании кандидатуры женщин, претендовавших на пост президента. Снова повторю вопрос, с которого я начал сегодняшнюю передачу. Почему отвергли? Я повторю. У нас с вами нет бесспорного ответа. Есть только предположения. Начнем с предположений. Сначала поговорим о Хиллари Клинтон. После выборов 2016 года стратегии демократической партии назвали женоненавистничество одной из главных причин поражения Хиллари Клинтон женоненавистничество, да и сама бабуля Хиля постоянно говорила и продолжает говорить об этом. И вот теперь, когда вы были одна из другой из президентской гонки, сенаторы штата Нью-Йорк Кирстин Джилибран, затем калифорнийская сенатор Камала Хай, затем Эмми Кробучар из штата Миннесоты, и, наконец, сенатор из Массачусетса Элизабет Пакахонтас Уоррен снова начались разговоры о женоненавистничестве. 5 марта, на следующий день после решения Уоррен приостановить избирательную кампанию, спикер палаты представителей госпожа Нэнси Пелоси заявила на пресс-конференции, что женоненавистничество сыграло определенную роль, Решение избирателей не поддерживать кандидатуру женщин, добавлю от себя, дамы и господа, решение избирателей демократов. Вопрос. Заподозрим ли мы с вами, госпожу Пелоси, в женоненавистничестве? Будучи ныне самой влиятельной в политике женщиной, она не удосужилась публично поддержать ни одну из женщин, которые вышли на старт президентской гонки». Хиллари Клинтон не призывала избирателей демократов голосовать за кого-либо из женщин. Нежелание Пелоси и Клинтона агитировать за женщин подводит нас к еще одному предположению о причинах поражения. И Нэнси Пелоси, и Бабуя Хилли, и большинство избирателей демократов, которые голосовали в праймерис и кокусах, не сомневались, ни одна из участвующих в гонке женщин не победит Дональда Трампа. Социологические опросы свидетельствуют, главная цель демократов в предстоящих выборах – это победа над Трампом. И избиратели демократы, как женщины, так и мужчины, не сомневались. У мужчин шансы на победу выше, чем у женщин. Вот, например, что сказала интересная цитата из Сказала газете «Нью-Йорк Таймс» губернатора Регона Кейт Браун, миссис Браун, первая в истории этого штата женщина-губернатор. Вот его ее слова. «Мы сыты по горло нынешним обитателям Белого дома и не желаем рисковать избранием женщины кандидатом в президенты». Окей. Не желали рисковать и доноры Демократической партии. Они не спешили подписывать чеки, когда дело касалось финансирования избирательных кампаний женщин-претенденток на пост претендента. Дамы и господа, я не отметаю жизненно ненавистничество и сомнения демократов в способности женщин победить Трампа. Я не отметаю эти, скажем так, веские причины поражения женщин. Есть, на мой взгляд, более резкая причина. Ни одна из квартета неудачниц, я имею в виду сенатор, просто-напросто не могла рассматриваться избирателями, как серьезный кандидат на пост президента. Давайте обратимся к Хиллари Клинтон. Как бы мы с вами к ней не относились, как бы не относились, я, например, отношусь отрицательно, тем не менее, Каждый из нас должен, я уверен, признать, политический багаж госпожи Клинтон был достаточно хорош для кандидатов в президенты. Я напомню, как рекламировал себя Билл Клинтон в избирательной кампании 1992 года. года. Голосуете за одного, получаете двоих. Это была реклама Билла Клинтона. Он... Голосуете за него... Получаете вместе с ним жену его, одну из ведущих адвокатес крупнейшей в Арканзасе юридической фирмы. Избрав Билла, американцы действительно получили двух Клинтона в Белом доме. Первая леди стала главной советницей президента. Она увольняла неугодных ей чиновников администрации. По ее требованию Билл Клинтон президент назначил женщину министром юстиции. Президент Клинтон поставил жену во главе команды, которая готовила реформу системы здравоохранения. И Клинтон еще не покинули Белый дом. Хиллари была уже избрана депутатом Сената из штата Нью-Йорк. А из депутатского кресла она пересела в кресло государственного секретаря. И президент Барак Хусейн Обама считал ее более достойным кандидатом в президенты, чем вице-президент Байден. Повторю еще раз. Как бы мы с вами не относились к Хиллари Клинтон, она заслужила номинацию кандидатом в президенты. Окей, давайте-ка теперь обратимся к квартету неудачниц. Камила Харрис, одна из четырех. Заявила после того, как из борьбы выбыла Элизабет Уоррен, «Последняя надежда женщин». Госпожа Харрис заявила, «Честно говоря, это просто позор, что не осталось ни одной женщины, участвовавшей в борьбе, это выдающиеся лидеры, каждая способная, способна и обладает опытом, чтобы стать главнокомандующим и президентом Соединенных Штатов». Дамы и господа... Достаточно ли квалифицирована сама госпожа Харрис до избрания в Сенат в 2016 году? Эта дама ни одного дня не работала в частном секторе. Как депутат Сената, мадам Харрис была никому неизвестна за пределами Калифорнии до обсуждения кандидатуры Бретта Кавана, которого Трамп выдвинул в Верховный суд. Первой из числа выдающихся лидеров сошла с дистанции президентской гонки госпожа Джилли Брант. Слыхал ли кто-либо об этой даме за пределами штата Нью-Йорк? За 10 лет депутатства она не внесла на рассмотрение Конгресса ни одного биля, который заслуживает упоминания. Послужной список мадам Эми Клёбучар. Заседающий в Сенате с января 2007 года, сродни багажу Джили Бранд никаких заметных инициатив. Кто знал что-либо о госпоже Клобучар за пределами штата Миннесота? Элизабет Уоррен – единственная из квартета неудачниц, о которой избиратели были хорошо осведомлены. Но известность пришла к этой даме не благодаря ее законодательной деятельности – Уоррен лгала. Она выдавала себя за коренную жительницу Америки. Писала в анкетах. Она из народа Чероки. Дональд Трамп ославил ее на всю страну, назвав Покахонтас. Избиратели отвергли и этого выдающегося лидера. Интересные цифры. В супер вторник, когда первичные выборы проходили в 14 штатах, Уоррен проиграла в борьбе за голоса женщин и вице-президенту Байдену и сенатору Сандерсу. Она проиграла даже в штате Миннесота, который представляет в Сенате. Два мужчины продолжают борьбу за номинацию кандидатом Демократической партии в президенты. И о каждом из них избиратель осведомлен во сто крат больше, чем о каждой из четырех отвергнутых дам. Байден был в течение восьми лет вице-президентом. Сандерс заявил о себе четыре года назад, как соперник Хиллари Клинтон. И тот из них, кто станет кандидатом в президенты, и, видимо, станет Джо Байден, получит возможность отметить столетний юбилей 19-й поправки приглашением женщины в напарники кандидатом на пост вице-президента. Эту женщину нам уже называют с оговорками Эми Клебуча. И вот на этой неторжественной ноте, дамы и господа, я заканчиваю монолог. Не покидайте эфир нашего радио, я вернусь к вам через несколько минут. Итак, мы возвращаемся к беседе с Алексеем Орловым в его программе «Моя Америка». Номер телефона в студии 847-400-5200, и мы принимаем первый звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Да, если, если кто из женщин заслуживает быть президентом Соединенных Штатов, то это не Кихель и на, или на худой конец скандали за Райс. Но сегодня меня больше всего волнует победоносная, галопом прибегающая по земле китайская зараза, которая попутно уничтожает мировую экономику. А вот тем временем китайцы, китайцы поставили под контроль свое детище, и уже у них предприятия открытое, и экономика сдвигается вверх. А наши руководители некоторых предприятий уже серьезно подумают о том, чтобы как-нибудь перевести свои предприятия э, в Китай. Э, э, скажите, пожалуйста, вот эта зараза китайская, поможет ли Байдену одолеть нашего Трампа? Спасибо. Ну, я считаю, что у демократов появял, появился шанс, какого у них не было. Опять-таки, когда все это кончится, дамы и господа? Давайте не забывать, э, в июле съезд э, э, Демократической партии, Вскоре после в Милоке, вскоре после съезда Демократической партии будет съезд в Шарлотт э, Республиканской партии. Сегодня, я думаю, никто не может определенно сказать, вообще состоятся ли эти съезды. Таким образом, если с китайской дрянью не будет покончено, ну скажем так... До конца августа, начала сентября, то шансы Трампа на переизбрание на второй срок заметно упадут. Уже есть предположения, вполне возможные, допустимые, что уровень безработицы может подняться до 20%. Значит, если это случится, и значит, если будет отрицательным, отрицательным, экономика во втором квартале и в третьем, естественно, в, это, в, в этих ситуациях шансы Байдена ну, намного повышаются. Каждый из нас прекрасно знает, что ни Трамп, ни демократы, ни республиканцы не несут вину за то, что происходит. Не только в Соединенных Штатах происходит во всем мире. Но традиция американских выборов такова. Избиратель ориентируется главным образом на состояние экономики. Ну, я приведу два примера, которые лежат на поверхности. Рейган выиграл в 1980 году, победил Картера, потому что при Картере экономика стала в ужасном состоянии, безработица двузначная, процент банковский, под который мы покупали, я лично покупал первую машину под 20%, ну, Сегодня это кажется диким. Тем не менее, экономика была в ужасном состоянии. 1992 год экономика была не в плохом состоянии. Она только-только вышла, из, скажем так, из мини-кризиса. Но вся избирательная кампания Билла Клинтона была построена на том, что Джордж Буш, Джордж Буш не справился с экономикой. Это была... На этом строилась избирательная кампания Билла Клинтона. Естественно, если в нынешнем году, сейчас, уровень безработицы поднимется за 20%, если экономика будет работать с минусом во втором квартале и, вероятно, в третьем, то это даст демократам козыри, которыми они, скорее всего, воспользуются. Так что делать сегодня прогнозы в отношении предстоящих в ноябре выборов сложно сегодня, отталкиваясь от экономики. Но уже в августе-сентябре в сентябре мы сможем с вами делать, ну я не скажу стопроцентные прогнозы, стопроцентных не бывает, но довольно определенные прогнозы, кто может победить из-за того, какой будет экономика в конце второго квартала, в начале третьего. Грустно, но факт. Спасибо за вопрос. Да, действительно грустно, но единственное, ну вот, что приходит, как говорится, на ум, так это то, что, ну, я помню и экономику Картера, я, к сожалению, помню экономику Буша-старшего. Проблема вся в том, что не у Картера, ну, у Картера была проблема вообще в том, что он Картер. У Буша младшего была э, старшего была проблема в том, что да, действительно Билл Клинтон, они уже республиканцы были у власти э, три срока, два срока Реген, срок э, Буша, и то есть не было такой пандемии, которая э, действительно опустила экономику ниже плинтуса. Поэтому не знаю, тут будет интересно посмотреть, потому что я не думаю, что у Байдена Будет, если не дай бог К третьему кварталу Трамп не сможет каким-то образом Повлиять на экономику Я не знаю, ли у Байдена э, Будет программа Которая э, Будет гарантировать подъем экономики В случае, если он придет к власти Ну, это так Толя, Дело в том, что программа у демократов Будет одна Знамена выше, все против Трампа Трамп виноват во всем не будет у Байдена... Что бы Байден ни говорил о программе в экономике, это пустые слова. Вот mm -hmm. То же самое бы их было в воскресенье. Байден и, и Сандерс... Были два дебатирующих. Да-да, я смотрел эти дебаты. Каждый из них отвечал на вопрос, что бы он сделал сегодня из-за китайской заразы. Ну, пустые совершенно слова. Ну да, как бы была царица. Байден не говорил во время избирательной кампании о его планах по улучшению экономики. Это пустые слова. Да. Он будет обвинять и все демократы в том, что экономика плохая из-за из Трампа. Вот и все. Вот, вот это будет программа. Да, да, это будет интересно. Давайте ответим на звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Алексей. Добрый день. Ну, знаете такую старую пословицу, на переправы ней не меняют, это раз. А во-вторых, вот эти дебаты были, там же они, их, им задавали вопросы по поводу коронавируса, и они же толком ничего не могли сказать вы знаете, они с толком ничего не будут говорить и об улучшении экономики ну как и в дебатах о коронавирусе они говорили, что Трамп на, на, напортачил, то же самое они будут говорить и в дебатах по поводу экономики, Трамп напортачил ничего конкретного они предложить не смогут да, да, да, да. И, спасибо ну, вот по последним данным э, республиканцы э, объединяются вокруг Трампа а демократы я не знаю, молодежь будет голосовать вообще или не будет, если Сандерса не будет там. Давайте подождем до ноября. И будем, как объединили, объединятся республиканцы и как будут голосовать демократы. Что сегодня у нас конец середина марта предсказывать? да, я согласен с вами, молодежь, может быть, не пойдет голосовать. Опять-таки, может быть, пойдет, а может быть, не пойдет. Мы mm. сегодня не знаем Если мы будем опираться на опыт Последних выборов Не только 16 года И 16-го, 12 8-го последних Молодежь обычно много говорит Но мало делает, когда дело касается выборов Вполне может быть, что на этот раз Антитрамповская кампания Подтолкнет их На избирательные участке. Да, вполне возможно Давайте примем следующий звонок Добрый день, вы в эфире Добрый день, Алексей. Спасибо большое за программу. А вопрос такой. Если ситуация с пандемией только ухудшится, возможно, отлож... будут ли отложены выборы президента в ноябре? Спасибо. Вы знаете, вопрос совершенно замечательный. Разговоры уже на эту тему идут. Вообще в истории нашей страны не было случая, чтобы какие-либо события, какие события отодвигали выборы. Выборы были... Когда страна была охвачена гражданской войной в 1864 году, правильно? Уж казалось бы, воевала, воевала одна, од, одна сторона Соединенных Штатов на другую, север против юга. Тем не менее, выборы состоялись 1864 год. Во время Первой мировой войны в 1916 Соединенные Штаты еще не вступили в войну. Мы знаем, они вступили в мировую войну только в 1917 году. Но если мы обратимся ко Второй мировой войне, то никакие выборы не отменялись. Не отменялись выборы ни во время Корейской войны, ни во время Вьетнамской войны. То есть в истории не было случая, чтобы что-либо, какое-либо событие заставило отменить выборы. Поэтому можно только гадать, так будет или не так. Я даже не знаю, дамы и господа, если у кого есть право отменить выборы. В Конституции не записано чье либо право исполнительной власти или законодательной отменить выборы. Как это можно сделать? Приказом исполнительной власти, приказом президента его тут же обвинят в том, что он отменяет выборы по той простой причине, что выборы совпадают с упадком экономики. Предположим, и он хочет назначить выборы на то время, когда экономика пойдет в гору и его шансы повысятся. Конгресс как может реагировать на предложение отменить выборы? Я не знаю. У меня определенного ответа на ваш вопрос просто-напросто нету. Подчеркну еще раз. Такого в истории страны у нас не было. В принципе, как и того, что у нас никогда не было президента Трампа. Да так, шутка. Итак, Алексей, не поверите. Мы подходим к той точке нашей программы, где вам дается... Обширное заключительное слово, и мы вас внимательно слушаем. Окей, okay. слово такое, дамы и господа. Значит, выборы, предстоящие, будем говорить, ноябрьские выборы, это выборы не только президента Соединенных Штатов, это выборы и в Палату представителей, и в Сенат. Особенно, особенно я делаю ударение на Сенате. Сегодня у республиканцев преимущество минимальное. Мы с вами знаем, просто минимальное преимущество. Если демократам от, удастся отыграть четыре мандата, я имею в виду Сенат, они получат большинство мест в Сенате. И в этом случае, если, если Трамп будет переизбран на второй срок, все предложения Трампа о судьях, Федеральные корты и Верховный суд все будут отвергаться на корню, потому что большинство голосов будет у демократов. Более того, если демократы получат большинство в Сенате, сохранят большинство мандатов в Палате представителей, и если президентом будет избран демократ, демократы получат возможность изменить, увеличить состав Верховного суда. Сейчас в Верховном суде 5 респ... судей, которые были назначены республиканцами, и 4 назначены демократами. Это демократов не устраивает. У них есть возможность увеличить число членов Верховного суда. В Конституции не записано, сколько должно быть членов Верховного суда. Бывало времена, когда было пятеро, были времена, когда было десять. Теперь 9, уже последние 150 лет девять, но составом, числом судей, в Верховном суде занимается Конгресс. Таким образом, моя следующая передача, передача через неделю, будет посвящена исключительно вопросу, что может случиться, если Сенат завоюют демократы и если президентом будет демократ. Речь пойдет только о федеральных судах, федеральных судах и о Верховном суде. Что произойдет? Вот это будет тема ровно через неделю. Я, дамы и господа, расстаюсь с вами ровно на неделю. Желаю вам всего хорошего и мой обычный совет, даже несмотря, даже совет, который я всегда давал до того, как на нас обрушилась китайская зараза. Будьте, будьте, будьте здоровы. Спасибо огромное, Алексей. Вы тоже будьте здоровы. И, надеюсь, услышимся в следующий раз. Всего хорошего.